Сегодня я буду раскрывать тайны, которые никогда не были тайнами. Просто я расскажу, как этим пользоваться, что я пытаюсь сказать. Давайте поговорим о времени. Нет, нет, нет, я не буду вас учить, как планировать время, как все успевать. Я просто вам расскажу тайну, как я уже обещала. У времени есть прошлое, настоящее и будущее. И как я и обещала, это все знают. И я встречаю иногда очень интересные рассуждения. Я не смогу прокормить себя в будущем, я не смогу позаботиться о детях, я не смогу... Наверное, это действительно страшно. Но у меня всегда простой вопрос. А что ты сделал сегодня, чтобы завтра... Прокормить детей. Угу. И пока я сижу и боюсь, я очень занят делом. А, я вижу не так редко людей, которые... Я не могу себя простить за то, что я сделала пять лет назад. У меня была однажды работа, когда молодому человеку... Было стыдно за то, что он в пять лет как-то не так отреагировал на известие какое-то о смерти человека, родственника. Что я пытаюсь сказать? Но ну, то, что прошлое прошло и будущее не наступило, это мы как бы знаем. И то, что действительно у человека 24 часа, поэтому и фраза «А что ты сегодня сделал для того, чтобы у тебя было завтра?» И а «Что тебе дает страдание о том, что ты пять лет сотворил?» и тому подобное рода вещи. Обычно такие фразы сопровождаются «Не могу не думать», «Не могу простить себя», «Не могу...» А откуда у людей столько времени? Чем вы занимаетесь, что у вас на вот это «не могу» уходит куча времени и возможностей? А, есть один анекдот. Когда два бобра собираются, один второму говорит. Скажи, пожалуйста, в чем смысл жизни? Он говорит, ты понимаешь, вот смотри, в, в прошлом году а, как-то был урожай... Не очень, и мы крайне сложно искали себе пропитание. Лисы вообще охамели нас, постоянно жрали. Мы постоянно были заняты. То надо искать еду, то бежать от этой лисы. И заметь, мы не парились и не спрашивали, в чем смысл жизни. А в этом году урожай хороший, лис поменьше стало времени побольше стало потому что вот тебе дом вот тебе стол и мы начали задумываться о смысле жизни что я пытаюсь сказать когда вы не можете отпустить прошлое боитесь будущего еще что-то задайте сегодня здесь и сейчас себе вопрос а чего я не хочу добиваться что мне дает вот это отвлечение, потому что, ну, мы же знаем опять-таки, что прошлое закончилось, будущее не наступило, но зато я могу не зарабатывать 100 тысяч в месяц, потому что 5 лет назад угу. я не могу нормально работать на работе, потому что 5 лет назад я не могу устроиться на работу, потому что я боюсь за детей. Да? Правда же? А... Попробуйте устроиться на работу, зарабатывать 100 тысяч и работать в этом коллективе. И, может быть, тогда вы сможете простить себя за то, что вы делали в пять лет, и за то, что вы делали пять лет назад. И заодно сможете прокормить детей... Позвольте себе применять те знания, которые у вас есть. Да, у нас есть прошлое. Оно закончилось. Да, у нас есть будущее. Оно не наступило. И пандемия нам прекрасно показала. Мы не знаем, что будет в будущем. Да, неизвестность, наверное, пугает. Но у нас есть сегодня. И сегодня я сняла это видео. А увидите вы его Совсем в другой день. Пока-пока!